Как научиться брать ответственность на себя? Прежде всего, необходимо разобраться с понятием ответственность. Я вообще очень часто слышу такую мысль, я устал от ответственности, на мне слишком много ответственности, все на меня хотят взвалить ответственность. Слова, которые мы произносим, являются механизмом наших действий. И когда стоят такие формулировки, как научиться брать ответственность на себя, то сразу же становится понятно, что внутри нет понятия и нет понимания чем в принципе является ответственность и самое важное что необходимо понимать что если ты находишься в зоне своей ответственности если ты взял на себя ответственность ты не будешь испытывать чувство усталости чувство усталости мы испытываем, когда мы завалены долгами, обязательствами, долговыми обязательствами соединим. То есть вот эти вот два понятия, что такое ответственность, что такое долг, между собой очень похожи и в то же время являются разными историями, разными, можно назвать, разными сторонами медали одной. Ответственность – это прежде всего выбор. И сейчас такая легкая игра слов, как научиться делать выбор. Чтобы научиться делать выбор, Вообще, самый простой способ и самое легкое начало этой дороги – это научиться делать это в письменном виде. Фактически нужно взять лист бумаги, ручку, зафиксировать тот выбор, который мы делаем. Сделать зарядку, не сделать зарядку. Заправить постель, не заправить постель. Следить за своим питанием или водой, которая пьется в течение дня, или не следить. Мы делаем выбор. Каждый момент времени, в большей степени, мы делаем его автоматически. Но если мы делаем его осознанно, и мы взвешиваем. Если я буду, например, каждый день заправлять свою постель, то мне придется за это заплатить определенные цены, испытать определенные напряги. Время, которое придется на это уделить, внимание, нужно об этом думать, нужно заправить ее красиво, нужно нарушить вообще свой привычный ход, встал с кровати и побежал по делам. Это то, что я заплатила за Выбор заправлять постель. Если я при этом продолжаю это делать, то я получаю от этого выгоды. У меня порядок в комнате, я чувствую дисциплину, я чувствую силу, я чувствую ответственность и я чувствую от этого вдохновение. И вторая сторона, которую необходимо расписать, это какие цены и выгоды будут, если я не буду заправлять постель. Я освобожу 2 минуты времени, я не буду напрягаться, я буду действовать по привычной для себя схеме. Какие будут цены? Мои близкие будут мной недовольны, я буду все время возвращаться в состояние бардака, незаправленная постель разрушает режим дисциплины и радости от пространства, в котором ты находишься. И вот после того, как мы прописали выбор делать это или выбор не делать это, мы уже выделяем то, как дальше будем действовать, заправляю или не заправляю. И вот этот выбор как раз и является взятой на себя ответственностью.